Всем привет, с вами Александр из ТОАПСЭ. Ну, вообще-то я из Калининграда, но сейчас нахожусь в Туапсе. Ходил, гулял и набрел на вышку, находится на горе. Наверное, это пограничники раньше. Тут сидели и смотрели. Конечно, залезть сюда было как-то стремновато, но вроде бы она не совсем ржавая. Интересно то, что вот внизу домик стоит, разваленный, и там надпись «Кенигсберг». Кто-то из Калининграда приехал и не поленился выцарапать. Тёнигсберг. Вот я поражаюсь от таких людей. Неужели это так важно? Нацарапать, откуда ты? Тут на вышке тоже написано. Но вообще здесь красиво. Там идет дождь где-то стороне огой лагерь детский орленок и скала корабли стоят на рейде наверное ждут свои очереди чтобы зайти в порт также у нас в калининграде в балтийске тоже стоят и ждут это сам топсе часть его только остальное за этой горой не видно сегодня 27 или 28 февраля здесь уже весна можно сказать хотя сейчас град шел но уже цветочки трава зеленая чувствуется что уже весна а завтра еду в Калининград уже. Так что скоро будут новые ролики. Уже много есть идей. Что снимать. Главное только слезть отсюда. Как-то она все сделано небезопасно. Совершенно. Ну, короче, если будет видео выложено, значит слез. Подписывайтесь на канал. Если не лень, ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментариях. Комментарии очень помогают. Они позволяют видео выходить выше в поиске и больше людей просматривают. Всем пока. С вами был Александр.